Ребята, время 7 часов, и в честь свободы интернета, в честь свободы слова, запускаю самолет. Вперед, самолетик, вперед, телеграм. Да вперед. Ебаный, блядь, своей блядь, да вашу мать, блядь, блядь, сука! Вылазь, Эльдар! Да вылазь, блядь! Пизда! Ебать! Ебать! Пизда! Пиздец! Я выстрел, я выстрел. Я в руки беру, блядь, ебать муху. А на. На. За Маргунов, Маргунов что-то устал. Моргунов. <не упал>. вас букв свалил, блядь. Вот так бы не упали. Бля. ой а, ой <Охула, на. Филипп>. Ой, все, отдыхает. Ты Я нахуй, ставай нахуй. Ты готов, ставай нахуй. Накашка у меня руки делают, блядь Ты готов, ставай нахуй, заебатывай. Я готов, нахуй! ставай, блядь! ставай, ставай, нахуй ставай, ставай, ставай, ставай, ты что стоишь ставай, блядь, ставай, ставай, ставай, ставай, ставай, ставай, ставай, ставай, ставай, ставай, Ах, да запутались в ручках, запутались, блядь. А ты гадон. в другую я. сторону, развернись, блядь. Возьми нахуй. Его возьми в другую руку. Пулков, <Такой>, такой... в другую руку Пай. его возьми. Ой, я, я не могу. Возьми нахуй, ебаный. Это надолго, нахуй. Все, застряли, в пробке застряли ну, Когда ты в другую сторону ведешь, блядь, ты а другой рукой его возьми У него другой руки-то заняты да, да, да. Виталий, главный актер. Садись сюда. Садись сюда. Садись. Садись, нельзя. Садись, садись. Садись, садись. Садись. Этот человек говорит мокро. Все, тихо. Это руль. Ухо. Защищайте. Я тебя слушаю, да. Нет, смотрите, как у президента! Эти все, блядь, плохие. Они облажались уже там несколько ошибок. Ну Ты должен. Облажался, Ты должен. Ты должен. Точно, ты устал лапон. Я делаю так, лапон делал другой рукой. Лапон сигналить не там. Ты должен, Всё, блядь. Точь-точь повтор. Точь -точь. В зеркальном отражении. Нет, нет, нет. нет. нет. как я делаю, делаю. Я, я делаю этой рукой, ты делаешь этой рукой. Вот в зеркальном, да, зеркально. Зеркально. Зеркально. Коля понятно. повернул направо, и ты повернул налево. Тихо. Это машина... А, а ты а сидишь а а а а в машине. Зеркально. А да, ты сидишь <свес> <Только> в машине. Все, Ты сидишь в машине. Все, поехали. Только вниз... Не... Автограф <да>, тоже полностью <свес> все. Полностью правой рукой. Правой рукой. Нет, тоже завел сразу и поехал. Я думал, что движение. Да, движение. Движение Да, все. Мне не склоннее. Подтвердили, надо. Шшш.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 Дайте зеркало! Зеркало дайте на себя, посмотри! Виталичка! Девки с 8 марта. Всех поздравляю. Бабы, счастья, здоровья за вас. Горькая, блядь. Похуй, что, блядь, после 61 хуйна срезать по-человечески. Вот никто не говорит, одна ты гапкаешь. Шедовские крысиные рожи ваши. Какого хрена стоишь столько нужно? Чтобы гавкать больше. Ты больная, больная, да. Бабки 80 лет. Заткнись и не гавкай, мамдовошка. Да Я по тебе панину докладную напишу. Тебе среди людей работать нельзя, гавкай, шкодишь. Проститутка, гав-гав ходит. Сейчас выкину. Выкину, сейчас. Выкину, я выкину сейчас. Да, да. Выкину я тебе сейчас. Да. Панин, допишу докладной, вылетишь как пробка. С еще надо делается, уметь не работать, не а ты гавкаешь. Одно я и я тоже не всегда. же ну, да Проститутка. Мойся ты после своих ебарей. Женщина, ну, вот Высили, мы Выгоним. Вы я тебя тоже выселю. Выгоню. <zoning personally> Ты такая же, как и Таша вот пошла тут. И за 10 лет. 80 лет какое здоровье. Вы вы больная. Ну что? С перед каждым отчитываться я буду перед вами, блядями. По да? Думаю, пойдушь, проверю. О, пистолет-то мне нужен. Сколько Какой? он стоит? Какой? А вот тут маленький. Сорок восемь пятьсот. Пятьдесят, да? Угу. Угу. Ну, как сметь будем брать? Ну, а какой пистолет нужен? А что удобно мне в кармане было, значит, Такой? Какой? Улихвонье. А -а -а. Я не ношу такие. Угу. Угу. Угу. Ну блядь, ну что, сука, мне-то ЧП... это... Ну вот это уже хороший, трассирующий вы